Все родители желают, чтобы их дети не болели и были здоровыми. Для этого они записывают своих детей в спортивные секции, где ребенок учится быть гибким, быстрым и сильным. Тренеры хотят воспитать чемпионов, а как укреплять здоровье, они не знают. Поэтому спорт для многих детей становится вредным и опасным. Чтобы исключить это, каждый ребенок должен находиться под наблюдением спортивного врача. Доверьте спортивной победы тренеру, а здоровье ребенка спортивному врачу.